設備字という単語を覚えていますかここでよく出ている一つの設備字を覚えましょうイエツイエツ Отец, молодец, огурец. Отец, молодец, огурец. Отцы, молодцы, огурцы, отцы, молодцы. Огурцы Дворец Дворцы Отец молодец, творец огурец, Отцы молодцы, творцы огурцы.